Всем привет, с вами Макс Репьев, и сейчас мы находимся в Адлере, примерно метрах в 150 от моря. Вообще, в последнее время очень много людей начали рассматривать недвижимость Сочи именно для пассива. Так, чтобы купить какие-то апартаменты, чтобы они приносили вам какой-то пассивный доход, и вы на эти деньги путешествовали по миру, жили, либо, например, жили в своем городе, при этом иметь актив, и дальше его там либо подарить, продать, реализовать, ну так, чтобы, короче, деньги были вложены. И вот именно поэтому мы с вами сейчас стоим возле апартаментного комплекса Мане, где у нас есть интересное инверское предложение, которое, по факту, наверное, будет самое недорогое из всего, с оплаченным ремонтом, совсем, всем-всем-всем. И хочу вам сказать, что сам по себе Мане уже э, буквально... 1, может быть, 10 декабря готов будет принять постояльцев на проживание. Точнее, не постояльцев, а именно люди, которые приехали на курорт. Основные, наверное, особенности. Мы сейчас с вами пойдем его внутрь и посмотрим, что это недалеко от моря, что это первая береговая линия, что здесь рядом огромное количество прогулочных зон и вот такое вот красивое здание. Само, кстати, здание по себе не заново построено, Это реконструкция советского санатория, который принадлежал раньше Аэрофлоту. И вот на сегодняшний день сделали, сделали вот такую вот красоту. При этом, ну, конкретно здесь уже Ребята мебелировали все значит, номера Наш, конечно, будет еще пока в стадии ремонта Но, тем не менее, я вам рендер прицеплю И мы просто с вами конкретно в него зайдем Вы посмотрите, как он выглядит Значит, пойдемте внутрь Покажу вам, как выглядит вообще бассейн Как выглядит территория, как выглядит ресепшн То есть, где будут принимать гостей А сам апартамент у нас находится вот в этом корпусе Море находится там Заходим, значит, на основную территорию То есть, здесь у нас ресепшн сюда вас подвозят, выгружают и вот такие приятные места общего пользования здесь значит, зона ожидания тут у вас девочки там будет какая-то рекламная информация крутиться, но к сожалению мы не можем с вами зайти именно в шоу-рум, но можем зато посмотреть как выглядят остальные места сразу мы с вами проходим на заднюю территорию, вот сюда и вот здесь вот в основном Будут люди там читать книжки, там есть детские площадки. Мы это сейчас с вами все посмотрим, а потом уже пойдем в номер. Приятная территория, пока еще она не до конца завершенная. Где-то еще идут ремонты, и это продлится еще, я думаю, где-то с полгода, может быть с год. Вообще, управлять будет именно отелем «Недвикс Resort. Это, грубо говоря, местная сочинская компания Которая достаточно неплохо себя показывает Конечно бы хотелось увидеть здесь Какую-то мировую крупную сетку Но в связи с последними событиями вы понимаете Что это сделать на сегодняшний день нереально Очень приятная такая территория Современная, красивая И она при этом не кричащая То есть здесь нет каких-то там, вот знаете Ярких акцентов Куда вот нужно прям посмотреть и они будут раздражать его и так далее То есть здесь это все нет Вот такие детские площадки они, конечно, небольшие, но, тем не менее, они есть. Здесь, вот, значит, очень прикольные места, где можно просто посидеть. Вообще, здесь же еще есть и лечебные какие-то кабинеты, спа и так далее. Мы это сейчас с вами не посмотрим. Я просто иду к бассейну, хочу вам показать, где в основном будут люди проводить время именно летом. И просто вот пока иду, значит, показываю вам территорию. Это, я так понимаю, батуты. Да. Да, yeah, все верно. Это они. Ну и такие вот детские уголки здесь прикольные. То есть здесь можно покачаться, здесь можно в трубу залезть, там можно посидеть. Ну и можно в бассейне поплавать. Вот мы сейчас с вами туда идем. Ну или вот, например, как ребятам можно на открытом воздухе посидеть, какие-то вопросы пообсуждать. Вот такая горка. И вот по сути бассейн сам по себе. Вот эти пушки водометные. Жалко, что их нельзя развернуть. Именно в людей побрызгать Но можно всегда сделать вот так Каких-нибудь девчонок, которые здесь будут лежать Можно будет окатить Ну и соответственно там уже дальше Выстроить с ними коммуникацию Это именно детская чаша Она не глубокая Это уже чаша взрослая В принципе ее достаточно Намного кого хватит Вообще в самом Моне 350 номеров На бассейне будут чилить Ну далеко не все Потому что здесь еще и море, вот оно Рядом, но, к сожалению, отсюда не видно Может быть, поднимемся, где-то получится его вам показать Но территория преображается Также здесь еще будет ресторан Ну, короче, здесь прям будет полного цикла все Конечно, сейчас именно там, 1 декабря или там, чуть попозже Это все не запустится Именно в полном объеме Но уже какая-никакая инфраструктура будет работать И первые жильцы сюда поедут А самое главное, те люди, которые вложили деньги Уже начнут получать свой пассивный доход. Пойдемте, значит, в корпус, где у нас представленная квартира, потому что вот именно основные такие вот жемчужные моменты я вам показал. Двигаем, посмотрим, как выглядит сам корпус и сама апартамент, не квартира, конечно же. Как я уже сказал, апартамент у нас находится вот в этом вот корпусе, то есть в ресепшн выходите, и сразу он здесь. А в нем еще активно ведется ремонт, я вам сейчас это все покажу, но прям все будет очень-очень даже и неплохо. Здесь прям вовсю идут строительные работы И по сути основной вход-то будет, конечно же, не с улицы А он будет именно с ресепшена. То есть вот та часть, где мы с вами заходили Вот она И, грубо говоря, вы по коридору налево выходите на территорию Направо заворачиваете сюда В основной холл этого корпуса Выглядит пока что это вот так Сверху, значит, здесь еще терраса, на которой там будут лежачки Какой-то барчик А здесь апартамент у нас находится... На втором этаже, ребята, готовят здесь некоторые апартаменты покраски, в том числе и наш. Вот с этой лестницы выходит туда. Давайте, наверное, сразу просто покажу именно инфраструктуру, а потом посмотрим сам апарт. К сожалению, не сможем выйти, сразу говорю. Но вот здесь вот будут лежаки и что-то такое. А море, если вот приглядеться, ну оно вот ну, метров. 30, вот, идем смотреть апартамент. Апартамент, значит, крайний, вот этот вот, 24,2 квадратных метра. Здесь еще предстоит увидеть нам сантехнику, здесь будет стоять вот такая вот перегородка, раковина. Ремонт полностью уже, как я сказал, оплачен, но, как вы видите, он еще не сделан. Особенность именно этого номера в том, что здесь нет балкона, но при этом есть вот такой французский. Точнее, хотя это даже не французский, это просто открывающаяся створка до самого низа. Но, тем не менее, вот так вот выйти, постоять, там, может быть, с соседями пообщаться или еще что-нибудь, можно. Вид, конечно, здесь, ну, не сказать, что прям какой-то уникальный, на море. Но здесь это никакого абсолютно значения не имеет, потому что бассейн рядом. И, по сути, в номерах будет только спать здесь. В этом номере никто не будет жить 2 или 3 года с маленьким ребенком, поставить сюда детскую кроватку. Здесь, конечно, этого всего не будет. Это именно формат. Такого набежного отдыха То есть ты приехал сюда неделю, максимум две Один вдвоем, наверное, это прям потолок И вот, значит, потусил Пользуясь инфраструктурой, которая вокруг Ну и инфраструктурой, которая внутренняя Здесь, значит, точки вывода под воду Вы сейчас, в принципе, видите вообще Как будет выглядеть сам по себе номер Так вот, рендеры будут соответствовать настоящему но чуть-чуть попозже. И, как вы понимаете, этот корпус запускается чуть-чуть позже, чем те, которые сейчас будут запускаться. Ну, примерно месяца через два они уже будут где-то готовы. Опять же, эти сроки нам называют управляющие компании. Я привык всегда людям говорить чуть-чуть побольше. Я думаю, что реально этот номер сдадут в марте. Потому что здесь есть некоторые сложности сейчас с логистикой именно самой мебели. В связи с последними событиями. Но, тем не менее, она как бы оплачена, это все в любом случае приедет. Ну, я думаю, что в лучшем случае это будет январь, может быть, середина, а в худшем, может быть, марта, апреля. Ну, в любом случае будет. Короче, на сегодняшний день вот это стоит 17 миллионов рублей, здесь 24,2 квадратных метра, и для Мане это действительно очень крутая цена. Потому что за эти же деньги можно встретить номера меньшей площади, то есть там будет еще балкона вот так вот отрезано. Кому-то он нужен, кому-то не нужен, мы об этом не говорим. Тем не менее, что здесь реально как бы сам номер более просторный. И за эти деньги можно встретить номера еще без оплаченного ремонта. Здесь как бы он есть, сам по себе именно корпус менее людный. Но опять же для сдачи это не имеет большого значения никакого. Поэтому, если интересен вам она, если хотите приобрести апартамент в первой береговой линии, в действительно хорошем апартаментном комплексе, с полностью ремонтом, для получения пассивного дохода, то вот он, вот он есть. Ссылки указаны внизу в описании к этому ролику. Звоните, пишите, наши ребята вам покажут это все вживую. На видеосвязь выйдут фотки, вам пришлют. Никакой сложности. Ну и также хочу вам напомнить, что у нас действует преферальная система, партнерская система. Поэтому если вы риэлтор и, например, работаете в каком-то другом городе, или у вас есть клиент, который хочет купить Турцию, Дубай, Кипр, Бали и так далее, то мы всегда открыты к диалогу. Welcome, передавайте нам своего человека, знайте, что работа будет выполнена отлично, и про ваше вознаграждение тоже никто не забудет. Ссылки указаны внизу. Вам всем удачи, хорошего настроения, всех благ и пока.